18 января православные верующие люди отмечают «Новечерие» или «Крещенский сочельник». Это вечер приготовления перед большим православным праздником, который называется «Благоявление Господня или «Крещение». В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечи, крестителем, в реке Иордан. У праздника Крещения есть свои традиции, которые складывались тысячелетиями. Издревле люди к Крещению готовили себя заранее. 17 января заканчивались веселые святки, а 18 наступал Крещенский сочельник. Это день строгого поста. Вся семья собирала за столом в этот день и подавали на стол только постные блюда. Готовилось особое блюдо сочива, это как кутья из крупы с изюмом. К празднику крещения люди тщательно готовились. В домах наводили порядок. Согласно традициям, в полночь на крещение ходили к рекам и набирали воду считала, что в это время вода колышится и обладает лечебными свойствами. Хранили эту воду в закрытых сосудах и она не портилась. Также считала, что и снег в этот вечер был наделен целебной силой. Если натереть снегом больные места, то происходило исцеление. Девушки натирали лицо, приговаривали, снег с неба мягче станет, и мне красоты наличчика добавит и с Верой делали этот обряд. Узнать, каким годом будет следующий, помогали крещенские приметы. Сочельник запускались на сеста петуха в дом, рассыпали зерно. Если хорошо клюет, то будет богатому году. В полночь шли в храмы на службу и литургию и на обряд освящения воды. Также было купание. Перед погружением произносили молитву и входили в прорубь с добрыми помыслами. Вкушаться крещенская вода только натощак, понемногу встал человек, перекрестился и спросил благословения у Господа на начавшийся день. Умылся, помолился и принял великую святыню. Категорически запрещается возбраняться в этой, при святой воде, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого вода святая теряет свою святость. Также есть благочестивая традиция крапить в этот день крещенской водой свое жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной домашней атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья. Да хранит вас Господь!